Мистер ФСРК. Да. У нас, у нас сегодня тут дела. броня. Да, Должна усиленная быть броня. У какая-то Мы уже, кстати, с тобой переоделись, да, по пути? Mm -hmm. Так, вот наша усиленная броня. Это хорошо. Посмотрим, откуда нам ее тыбрить придется. Так, там какой-то парадокс креста. Жестко. Так, ну чём на твою Вагнершу? Конечно. Урезанную. Вагнер. Мини Вагнер. Давай. Давай называть вещи своими именами. Мини Вагнер. Трехколесный. Вагнер. Ну, типа того. Бакалап. Четыре с лишним километра. Слушай, это как-то можно будет сократить. Бунки. О, все, притормаживай. Да не надо, надо. На все. Надо на всю катушку, да. Заправили по полной, значит, и гоним по полной. Ну да, ну да, ну да. да. Что же еще делать-то? О, О, встаем. Нос. Так, слушай. Надо что-то взять. давай броник, броник возьмем. Тейк. Все, готов? Меты, брони, тяжелый. Да. О, давай, все, погнали. Глушачок я взял еще. Фига, мы через люк, что ли, заходить будем? Жестко. Может быть. Может быть. Ты... Так, я предлагаю за тачку спрятаться. Давай. Прям я предлагаю за тачку спрятаться. Тут чел идет. Сюда. Так, О, все. Нет, надо в тачку прятаться. Так, надо я тоже открываю. Прятаться. Ох, Достаточно. бронь. Бронь раз, и нету. Да... В смысле я не могу стрелять? алло? <с two> Дайте мне с того, что я буду стрелять. Тихо, тихо. Тихо, тихо, Тихо, тихо, Ты... тихо, тихо. Ой, мы выехали. <kisses> Поехали да. обратно. Пожди, а вносим... мы заехать-то сможем? Уносим ноги. Что? А, что? То есть нам нужно заходить? Офигеть. И налево. Эм... Слушай, мы... я обожаю я обожаю такие чекпоинты Так, открываем заново ох ты Беги господи где прячься так откуда еще стреляют по мне так а, я забрал все, нем... этого вроде давай короче один инсургент Парни. мы выбрали а вот на втором придется тёпать ох я весь рожок Блин, него сколько здесь давай дожди а если я в самый... Нет, в самый зад я не хочу садиться. Нет. Так, подожди, дай мне выбрать оружие. О-о-о, смотри, выбежал. Отлично. Так, ну чё, поехали покатаемся четко. Ой-ой-ой, Грена О -о -о -о, в нас прям. Упалые. Я подожди. надеюсь, что мы выживем. Не, ну инсургент в принципе живут. О, а он здесь. Всего, не его больше. Я туда грену забросил. Так, что у нас тут? Погоди, а мы на Инсургенте не проедем здесь, да? Инсурж ага. не пройдет. Я не хочу выходить до Маривезер. Подожди, они сейчас к нам прибегут, и мы. А, это... ну давай. Они же глупые. Так, главное не выезжать. Малыш Чи. Где там сзади? О, ну где-то сзади, да. Вон. Нашел его? Да. Но я не знаю, он... нет, он еще живой. О-о-о, Спереди. Уже прибежал. Так, поехали. Посмотрим... Где он там спрятался? <с> вот я сам не пойму, где да, он. А, он ползает. Стой, стой, стой, стой, стой. Тихо. Да ты что ж творишь-то? Зачем ты дверь-то выломал? Ой, ему плохо. Лучше его добить. Я его прям так подбил, он там пипец. Прям лежал становится ужас. Я, пожалуй, бронику возьму, и немного и Да, и погнали. Дальше нам нужно пешочком двигаться. Так, ты меня-то хоть подожди. Я как элитный про-разведчик топаю как слон. А -а -а, мы элитно про-разведали. Ядрить их налево. Сколько их там? О, вижу. Так, перезарядимся на всякий. Так, давай. Что там, кто там? А, -а, -а спрятан, Один за столбом да. стоит. Я получил в подмыху, а? Ну да, вроде получил подмыху. Так, это у нас. О. Так, нам сюда надо. Угу. Мне кажется, нам где-то в центре нужно забирать. Так, давай. Опа. Ничего себе, они там такие речи кричат. Сейчас им они лузят. Мы Ответят? лузеры, прикинь. Ходи, отвечай ты. Ща выйдет, погодь Один готов Как ой, тебе я, кажется, рожок? Груз... Ну Блин, какие же Как вам рожки мои? Как пирожки, ну, да? О. Да Так, одного Из грузов я забрал Так, вот он Отлично, все Так, забирай груз А, или уже э -э -э, все? Вот он, вот он, я вижу а, у тебя, у тебя свой. Окей. Все, погнали, покидать. Всё, всех зачистили. Ну да. Слушай, ну это было неплохо, но зачем давать возможность отстреливать их по Стелсу, если они все равно замечают? Хм. Они в таком количестве стоят, что это просто... Это да. просто космос. Так, давай садиться не на нашу тачку, а то сейчас вертики полетят и нас сразу у Пью, как уже. они реально полетели и уже ну стреляют. Так... Это шмаривейзер, Это этого следовало ожидать. В принципе, хорошо, что мы хотя бы один инсургент выгнали оттуда. У -у -у. Он более-менее целый, Ну, более-менее понятное дело. Но все-таки. Ух, что они творят? Они в столбы вл... врезаются своими вертолетами. О, второй Они, раз. Они им не важны, им не важны вертолет передать. Космонавты. Э. <с <с а этот уже смач один смач остался. Смач. Ладно, давай отдельные. Ну тут второй, ой, все он походу все. Так, давай Тихо. детка трогать не будем, ну наш. Тихо он там фоткай траву. Да, пусть слопает свой. Тек бздынь все мы приехали и доставили урон и жить нам придется куда более легче непосредственно уже на округление угу.